Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами играем в клон дрон Danger зон. Да, это наша часть, которой мы рубимся, потеем. И вообще капец полный происходит. У нас, значит, Кик э -э челлендж под лютой, который мы в прошлой серии с вами рубились, как вы помните. И это жесткая заруба, это жесткая заруба. Поэтому мы приступаем. И начинаем рубиться. Ну, опа. Ну, это капец. Тут паук. паук. А, шо, а как паука, вы знаете, жить? Кайф, кайф. От души. Просто капец. Шутил. О, один сдох, хорошо. Ранулечки. Ой, хорошо. Как... Вообще, вот такие, конечно. А тут есть лава сзади, да? О! не не не не не не не Тише, тише, родные, родные, мы же друзья, мы же друзья, вы что, забыли, забыли. Нет, опасно тут зеленый червячок. Так, смотри. Все что-то. Хорошо, хорошо. Ингла. Блин. Был шанс. опасно это капец ты что за... ладно не ну червяк этот зеленый мешает паукил паукили пошел гад иди сюда Подошли. подошел пошел блин а пинком их никак не домаш да там просто вот так их пинать можно. О, там сзади под гад за... О, а там я все еще так был был зеленый да или он сдох Дружочек пирожок, дружок пирожок, иди сюда. Давай сюда иди. Иди сюда, и сюда сюда. Пацанчик, иди сюда. Иди сюда. Голубчик мой. Голубчик. Так, вот сюда надо идти. Шу! Ты шо, блин? шу, блин! Шужок подгорела. Подгорела я видел. Все, попустил. Попустил. Да давай. Ну все, а сейчас что? Ну, теперь что? Ну как? Все. Наказал. Наказал просто. Наказанные. Просто наказанные. Го-го-го. Наказал просто их. <связывая> Это плотно друзья. Шестой уровень. Шестой уровень уже. Это, ну, конечно. Эээ, шо? Шо-то там качаем. Я, короче, да, потею. Я согласен. Но будет интересно, я думаю. Будет, думаю, что хардово. Ну ты шо? А есть где их убить? Так, друзья. а, Так, сдувай. Давай, давай. Куда ты полетел? Так одного убили или нет? Или ничего не мы не убили. Смотрите, шо, почему? у здесь? Смотри, он. Давай вот сюда встанем. Они как хотят. Оп! Ну как это так? Так. О! Ты шо тут делал? Ой-ой-ой. Давай. А еще нет. Короче, и в космос он отправил. Про... Я его. Так, друзья. Ээ... На стейдже, пацанки. Oh, ой, ты что тут? Ты что, скудахнулся? Капец. Капец. Да. Да. Это ужас. Синий. Ну, хоть бы мы помоложе теперь. Это заруба. Киконли челлендж. Я не знаю, короче, как у нас тут все получится. Ну, я думаю, где-то видео будет у нас минут 15. Ну, давай давайте. Давайте будет видео у нас такие по 15 минут. А... Такие, не больше 20. Да давай уже, братанчик. Тебе пора уже, знаешь. Минут цвета мне красивый родной все минус так нормально либо. ну мы до шестого дошли это рекорд шестой уровень наш давай и это а смотрите я понял я короче буду более быстро вставать если меня дамагнут я так перевол, перевел я, а, типа, быстрее встану, если мне дамагнут. Типа, я, если у меня паучок там... Вот это тоже хардово. Ну, смотри, смотри вот так летишь, чего вот так вот делаешь сразу. Наказываем просто всех вот так. И не по-детски. Ну, это габелка, габелка, конечно. Так, давайте, короче, менюху, это, ну, такое. Это нтнт Просто меня нокнули. Шо, Эндос... Будет потно, будет потно. А, да, да, да. Капец. Ну, с мечом, блин, уже непривычно даже как-то. Ну, тут надо бесконечно. Ты, блин, что? Ты, ты че бессмертный? Ну, я, ну, блин, тут... Ну, ну очень плотно будет, я знаю, что очень плотно здесь будет, конечно. Ты что, прикалываешься с Ты что, не реально? Так, друзья, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Обязательно это именно. Ну вот, кто не подпишется не поставит лайк, ну тому хана. Я говорю, обязательно ставим лайки, подписываемся на канал. Обязательно, без этого никак. Так, Смотрите. Э, давайте, Файрсвор. Да, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и колокольчик нажимайте. Видео буду стараться три или два видео в день. Да. Майнкрафт будет обязательно. Постараюсь снить форспит еще заснять. Да. Да, что такое? Да, если что. Так что узнаете теперь. Так хорошо. Так хорошо. Братанчик, что это? Все изично так. Лайтовинга. Ну, короче, вы поняли. Да, вы, короче, поняли. Так. Так. Житпак. Да. Отправляемся за... Да, да. Давай, братанчик. А что а то сейчас прикол у не был. Это типа у него маленький такой отбил. Да? Ты что это? Он мне, он мне плечика подпабрил. Под, ты шо. Ты шо. Нет, ну это реально фонари. Палюшечка. А кик. Ой, не кик, этот хороший аппарат скачался. Так, давай качать. Качать. Блин, ну тут если бы со старта два хотя бы как три или два ну за раунд один точнее хотя бы два роднолька головка пропикласия все изично напрягаемся даже мы Наказываем просто их всех. Да. Шо? Конечно, экстра лайф. Там два робота каких-то, да? И клон. Да, клон-дрон. Да. Клон-дрон in the Arena. Прекрасно. Я понял, в принципе. Я все понял. Та да ты шо? Шо за песня? Да подожди, тут, тут песенка просто такая. Это ужас, как они меня режутся. Так, два одного, второго. Пацаны, давайте, по-хорошему песенку все. Подслились это. Капец, как я хожу между ними. Капец. Смотри, шо, я один в два остался. Клач, клач, клач. Нохну сейчас его. Я же. Но но... Нохнул просто. Туда бы тихо. А ты не думал, что я так я нохнул спиночку просто. Так ему... Подстри. Так. Блок проживств. Ван. Первая серия. стейч один. стейч один уже все сделали. Full Stage один на мече. Меньше еще один фул. Что? Четыре чебу чебурашки. Вот так вот делаем. Смотрите, вот так вот делаем. Быстренько, хорошо. Не напрягаться! Напрягаться. Да. Да. Капец. называю. А эти все червяки? Блок Проджект как бы был бы у меня. Был же Блок Проджект. падла ну нет, ну нет, ну, ну нет, такие родные все, прям, на новенькие, заряженные, молодые все такие. мы ну, гасим просто, все гасим просто, какие же умнички. Ну все, наказаны, наказаны, туда их, туда его, туда его, мокнул. Так, что мы тут будем мать? Ну, я бачу. Лук, С и С. Ну, С, конечно. Экстра поросенок. да. Ой-ой-ой! <noise> Пацаны, приветики. Привет, приветы. Нет, тут вот эти черты маленькие они. Как же... Не только не на этот! Пожалуйста, пожалуйста. Тихо, тихо. Конь! Кто меня убил? Я просто не, даже не понял. Это дичь. Это пот. Это, ну... Лютый пом. Ну, тут вот этих комаров надо побить Вот этих адресных. Я не знаю, что тут еще сказать. Но одна кашка сдохла. Смотри. А вот так тебе, братанчик. Вот так вот тебе. Он типа хотел вставать, ну, ничего не. Ну, ну травма. В тысячу в этом году. Так, это был такой уровень. Ну, вот это такое, реально. Но я тут хотя бы не так глупо умер, когда просто я улетел куда-то в канавку. Starblock Project 2. Это если я буду. Ну так стоять и я стрельну туда сбоку, право. Я типа добью. Ну, там надо фул, там 360, я дай фу. уху Как паль перед лицом. Прошу, прошу, подожди, ой-ой-ой, по родному именно. Смотрите. Смотри, ты посмотри на него. Все! Просто! Спасибо тебе, папа. Ай-яй-яй. Ну такая, конечно, серия, да. Согласен, согласен. Нокнули меня. Не могу я вам показать нормально, как играть. Не могу я вам. Ну это дичь какая-то, реально. Да. Я думаю, друзья, мы можем на этом заканчивать. Всем удачи и всем пока! Ставьте лайки и подписывайтесь!